Всем привет, друзья. Мы сейчас ходили на рынок. У нас закрытый рынок. Люди быстро-быстро люди закупаются. То есть кто рассаду, кто хозяйство, малое, птицу. Вот. Мы успели. Ладно, Танюшка позвонила. Спасибо, Танюшке, опять же. И отдышаться надо. Купили куриц. Курочек несушек 15 штук. Вот, там администрация гонит. Мы как, заклевали эту администрацию. Давай, типа, это... Людей пускай отпустит. Потом он уедет. Ну, так нельзя. У нас везде рынки открыты по Мориске. А у нас нет закрыт. Вот. На той неделе был открыт рынок. Бяша испугался, как рванул у нас. Андрей подошел посмотреть, все ли у него нормально. Такой трусишка, оказывается, да? А маняшка среди цветов у нас. Цветочки хавает. Стоит. Вот, тащим на себе. Мотоблок Андрей не завел. Мы вообще не думали, что курицы приедут сегодня. А вот приехали. На этой неделе, говорит, все последнее. Скорее всего, потому что уже все. Они сушки не берут. И через месяц они должны будут нестись. Сказал, 100% даю. Так что, ну мы уж не первый раз у него покупаем каждый год. Все время у него отовариваемся. Наши птицы. Вот. Все, пойдем. Бяшка, ты сюда поздороваться идешь, да? Не дойдешь ведь. Ладно, друзья, покатили мы дальше. Сейчас будем отпускать их. Все, далее кормаем. Посыпали вот этот корм, который купили. 100 рублей стоит. Добавки для них. Андрей сейчас там. Гусят кормит. И поросенка покормили. Слава Богу, поросенка пока не буду показывать. Он маленький у нас поела посмотрела все поела ну да если не доела малышка еще совсем вот сейчас будем распечатывать Андрей гусей еще с утра не успели покормить вот он кормит ходит у меня а это курочка мужик гусям отнес Ага, сейчас будет распаковка у курочек сюда муж сюда да да Закрыто. Раз. Че? Петки невест Немножко много. Порядка. Ага. Ну да, сейчас начнут. Они их много, так они быстрее начнут. Ферма. Ферма. Мини-ферма у нас. Все, пошли на улицу на воду они в этих коробках там сидели из-за этого такие приплюснутые кажутся сейчас забегают вон клевать уже начали там что-то на улице землю всякую очень удобное место андрей сделал с отцом. С моим. Они потихоньку конвейером туда уходят. Андрей на улицу. Вот и все. Ой, последние тоже устрые. Сразу на ноги встали. Эти коробки-то что? Оставим что? какие Ну Под помидорами или там? Сейчас посмотрим, что там они Не можем прибраться Грязь такая, дождь идет Так, где вы вот тут? А, вон они тут а. Бегают, красавцы Ну все Мы свой план выполнили с Андреем Как хотели Курочек взяли, порсенка взяли Козочка дуется Все хорошо, слава богу нам главное это и дети здоровы. Дети и мы. Главное здоровье нам всем, друзья, да? Ну, потихоньку выходят. Все, пойдем, наверное. Так, пришли мы с хлебушка. Я сварила суп с перловки. Как всегда, первый раз накинула перловку, мне показалось мало, второй раз закинула, вообще класс, каша получилась. Ну, в принципе, а, мне так, такой супец больше нравится, чтобы ложка стояла, вот смотрите, половник почти у меня стоит, стоит половник, чтобы суп наваристый был, чтобы половник стоял. Так что, друзья, как вы видите, половник стоит, значит супец классный получился. Вы согласны со мной? А вот. Так. А бабушка вчера вечером мне сказала, Музель, я хочу, говорит, легкие, легкие свинины, чтобы купить, говорит, легкие, я хочу покушать их. И я сегодня взяла легкие, потому что, говорит, сестренку она просила, Сестренка просила, чтобы она ей купила легкие, отварила. Она их очень любит. Я знаю, да и я люблю жевать. Я уже часа 4, наверное, варю, чтобы она могла это все прожевывать. Ну, для неё хоть занятия, хоть челюсти будут работать. Так ведь согласны со мной? Смотрите, так как стоит, так и стоит. Я просто в шоке. Вот это да. Суп наваристый очень еще какой. И вот сестренка сказала, мы такое не едим. И не стала ей покупать даже. В принципе, бабушка, что меня попросит, я всегда ее беру, если желание есть у человека покушать что-то. Это меня даже радует. Вот, я сейчас отварила. Бабулька даже говорит, я тогда ничего не буду кушать, буду ждать легкие вот эти. Она теперь, она ждет, сейчас вытащу и все. Так, супец... У меня сперловки, как я сказала. Потом картошечка здесь у меня. Затем тушеночка, обжаренный лук, морковь. Лук, морковь и, а, и томатная паста. Да. И в конце, как всегда, как обычно. Но суп у меня варится одним способом. Обязательно поджарка нужна. И только крупы меняешь и все, в принципе ничего сложного здесь нет. вы знаете меня сами сами, так как вы домохозяйки, а, вот, может быть какой-нибудь интересный суп у вас есть, рецепт супа, мне напишите, я обязательно сварю по вашему рецепту, я попробую, я очень люблю все что новенькое варить, а, вот Затем а, на днях мы переписывались с моей подписчицей Ольгой. Ольга, привет! А, переписывались. Она с Германии. Дала мне рецепт. Рецепт сладких коржей. Короче, вот хочу сделать их. У меня желание очень есть. Вот это поделать все. Аушки, мама разговаривает. Чего, солнышко, спать хочет? Хочешь, наверное, да? Да. Сегодня она у меня в 4.30 проснулась, можно сказать, со мной вместе, а со мной в одно время. Вчера она легла у нас в 7 вечера, и все, она поспала. Почти, но долго поспала. Вот, так что, друзья, знаете, что я придумала? Давайте будем рецептами делиться. А Ольга у меня в друзьях, в Одноклассниках. Есть ВКонтакте, друзья, которые подписываются на наш канал. Затем в Одноклассниках тоже хочу еще знаете что хочу вот опрос такой провести у меня волос наверное опять в разные стороны так вот как обычно у меня. опрос такой провести откуда нас больше смотрят давайте напишем в комментариях откуда вы ну вот о себе можете рассказать кратко если хотите если не хотите то пожалуйста можете рецепт написать мне также на канале или ВКонтакте, там, одна, вот ну, в соцсетях. Будем варить по вашим рецептам, если так. Мне знаете, мне больше вот новые рецепты, конечно, нравятся те, которые испробованы уже. Вот конкретно уже сто процентов человек знает, что это вкусное, знаешь, таха, вкусное, надо варить. Я хочу поделиться угостить своих детей. Ну я обязательно, когда я буду делать это все, обязательно буду говорить от кого и кто написал, откуда. Потому что детям тоже очень интересно нравится вот это, когда мы читаем даже комментарии. Вот интересные такие комментарии я уже читаю. То есть с мужем сидим вечерами и читаем. Вот. Потом смотрю, так прям это и детям, детям очень нравится, когда вот это мы читаем, там рассказываем. Им это очень нравится. Ну, в принципе, делимся вот такими эмоциями, которые вы оставляете на наших каналах. И, знаете, вдохновляете нас этим, мотивируете всем этим, да, вот. Даже вот этими же комментариями, это такая от вас идет сила духа, мотивация для меня. Просто искренне от души вам спасибо. От души вам спасибо как будто вы знаете для меня вы уже близкие люди вот близкие ну где-то далеко мы только можем переписываться и общаться с вами так вот так что друзья э -э, пишите но но первое видео я сниму у ольги потому что она поделилась этим рецептом и я прям она мне даже фотографию выслал такие классные коржи я не знаю у меня такие получится нет но у меня слюнки сразу потекли э -э вдохновила она меня к этому ну короче я все подготовила но в принципе сегодня я не знаю успею не успею но хотелось бы конечно успеть яйца принесла все это у меня есть сметаны есть Ах, вот так вот даринка спит но бог его знает сейчас проснется и все планы поменяются время уже два часа всю приборку на кухне делаю у меня девчонки вон здесь посидели поклевали семечек и Сейчас приберусь это все потихоньку. Ну вот. Сейчас надо сказать всем привет. Солнышко. Ай, скажи всем привет. Ты же умеешь говорить. Вот я нарезала печеночки. Столько ее вышло. Приготовила себе хрящик, который я очень сильно люблю. И она получилась мягкая-мягкая. Широм кочкат, Ага. Широм кочкат или печенком? Ширум хочешь, а ты не печенка? А, а печенка, девочка. Или еще. Ой, широм. Широм. ой. Печенка. Навилка Ширум по Суп-то положить, суп. Не будешь, да? Туса тусишь. Туса. Тусишь? Что ты смотришь, ты деловая? А? Мужику. мужику? Какую мужику? Про чё? А, мадам. Не знаешь? А.